приятного просмотра так чё, от кого выхватил по бубину э, уходил от погоды серьезно это же это чё коль ну ты блин ну ты какие вопросы мне спрашиваешь ну блин ну ты не знаешь что ли это же битва за план а это битва за план ну ладно давай посмотрим что у нас там удалось план какой бахнуть вот это получается кровью и потом кровью и потом это вот знаешь это вот, вот эти волшебные таблетки это все сказки короче вот то вот рассказывает это вот неверхие короче это вот надо все вот как говорится рукава закатать и прям, прям биться за поехали похвастаюсь давай что ты ну, налоги подбил уже там нет еще не прислала пока ну давай без налогов хотя бы там. Ага, все вижу. Ну вот. Короче, смотрели, перепроверяли во всех, всех сторонах, по всякому. Короче, получается вот. 88% процентов выполнения плана. Чеков сделали меньше, больше шлепнули именно вот тут, в среднем чеке, да, как ты видишь. 4. Получается здесь 21. Да. На врачах хорошо мы сработали, на эстетистах провалили чуть, и на розницах хорошо сработали по среднему чеку. Mm -hmm. Вот. Розница перевыполнением. Валовая прибыли и да. Вот. Таким образом сработали мы. Тут получается еще, э, видишь, что некорректно. Ну, это мы там потом дальше посмотрим все. Ну, короче, о, сейчас получается такая история. Получается такая история. То есть получилось 205 чеков, 117 на враче, 64 на эстете и 24 на рознице. А вот здесь вот зарплата. Это получается зарплата выпла... выплаченная. Да? Ага. То есть надо посмотреть начисленную. Угу. Начисленная ее побольше, сильно побольше. Входы да? угу. клиники, соответственно, здесь э -э факт. да, ну, вот Аренда клиники, пени. Вот смотри, вот как. То есть вот здесь да, за февраль сумму я буду платить в марте. А в феврале я платил сумму за январь. Вот какую здесь мне ставить? А, сейчас подожди, я у Макса кое узнаю. Да, Макс. Смотри, вопрос такой. Вопрос такой. Я тебе написал провести данные, да, вот эти. Вот ты их здесь провел. Нет, не здесь, вот здесь. По зарплатам. Вот, да. вот здесь ну. ты их провел, да? А ты с дивидендов уменьшил эту сумму? Или mm. ты просто ее выдал? Нет, уменьшал. А когда ты это делал? Сегодня? Да. Нет, потому что дивиденды не уменьшились. Я вот посмотрел по отчету. Касса да. вот эта? Ну вот я общую сумму смотрю по дивидендам. Ну, но у меня бы касса бы не сошла. Я смотрю, как вчера у меня вечером было столько. А, так и сегодня стоит. Вот эту сумму, которую с кассой я уменьшил с карты. Э, с... А, ты ее в марте уменьшил. Да. Я понял. Да. я понял. Надо не марк не уменьшить, надо уменьшить ее я феврале. Понял. Потому что мы уже феврале деньги взяли. С кассы, правильно? Да, да, да. То есть здесь удали эту, эту историю и приложили ее февралем. Ну, все, а да. То да, у нас да. не, не зайдет. Я понял, хорошо? Да, все, да. да черкани, пожалуйста, сделаем. Да. Все. Идем дальше. Так, Коль, смотри. Ну вот, да. Здесь вопрос, да? Помнишь или повторить еще раз? А, смотри как удобнее тебе на самом деле ты можешь сюда их припихнуть ну как бы в марте ну то есть что в марте и заплатишь то в феврале ну какая разница не ну смотри в марте мы о в феврале мы хорошо сработали я заплатил аренду раньше то есть все равно как бы ну как бы позже срока но но как бы раньше чем планировал. И поэтому у okay. меня Получилось здесь пеней, ну, я там сэкономил порядка 25 20, 20, там тысяч рублей на пенях. Ну, да, то есть, если он смотришь, у меня пеней здесь в январе 33, да, там сделал, А здесь всего 9500. План в марте на ноль выйти, то есть, вовремя всего оплатить. No. Ну, вот. Но если я сюда поставлю 33, то, что по факту я оплатил в феврале, то, ну, как бы, хз. А, ну, дату начисления, значит, январскую на ставлю здесь, если это за январь. А половиной надо учитывать, что ты еще, как бы, ну, заплатишь. Ну, ну Подтянулись почему-то Вот сюда-то они почему-то не подтянулись, хотя они в ДДС и проходят. Ну, потому что вещи там формул-то нету. Ты как бы когда копируешь, это все хорошо, а что формулу там не делаешь, это очень плохо. Вот, где у тебя 950, да, растени за хвостик там. Uh -huh. Вот, Видишь, у тебя дата начисления, значит, 33 тысячи, было январская, все нормально. Oh, super, отлично. Ну и туда тоже вот где... Э... Я сделал, да. Нет, ты ничего не сделал. Ну well, как не сделал? Ну вот же. 22 тысячи. двадцать лет ты заплатил, это все верно или нет? Хотел 9,5 заплатить, заплатил 22. И в январе еще 33. а yeah, это я заплатил за декабрь вообще, в феврале. Я в феврале заплатил дважды. Я заплатил январскую и февральский. Ой, и декабский. Вот смотри, вот сейчас вот мы найдем ее. Так. Обожаю эту табличку вообще. Дай бог здоровья этому человеку, кто придумал Google. Кто придумал Google. <свят> так а -а -а. вот 22 800 за декабрь вот видишь но ну, соответственно здесь надо поставить что надо поставить вот это надо поставить а, и все сейчас тут должно уйти <свят> Вот, Но тебе надо запланировать 9500 бюджетов BGT. Ну да, да, да. Это то, что я сейчас буду поплачивать в любом случае. Получается, комментарии можно удалить здесь. И можно удалить вот эту штучку. Так, ну что дальше? Что там? А, ну думает. Дальше. Ну там расходы я тут посмотрел все, в принципе, они там соответствуют. На содержание чуть больше ушло. Но мы там... Купили ряд вещей, которые не планировали покупать, изначально. Давай сейчас прям проанализируем. Уже это все под видео. Правильно. Да. Содержание клиники. Ну вот смотрим, да. Ну, там, понятно. Вот телефон пришлось купить, сломался, да, там. Это что? Интернет проводили вот в этот кабинет, где я сейчас нахожусь, который я делал под менеджером. Но сейчас у меня здесь менеджеров. Ну и да, я... да. <смех> ну они у тебя. Пусть... Да, да. Там, мебель, соответственно, я сюда купил. Да? Вот. Ну и дальше все остальное. Ну вот за вот вот за счет этих вот э, затрат получается вылетели. То есть я их не планировал, мы их сделали. Ну, как это сказать. Ну, и вот годовая подписка на журнал. Лейла попросила подписку на журнал оплатить. Соответственно, вот мы ее здесь оплатили. За счет этого получается перерасход, но в целом все нормально. А, mm -hmm. Это что? Покупка расходников медицины 39 тысяч рублей. Вчера же ее не было. Подождите. Подождите. А, ну вот, Максим у нас тут вчера тут все, наверное, проводил. Вот это мы тут, ну мы тут закупились, короче, это прямо на несколько месяцев вперед. Uh -huh. А тут вопрос вот кто. Смотри-ка, 12500, 12500, два раза. А, один раз, получается, был возврат. Возврат от поставщика. Он как смотрится? Вот он, смотри, возврат от поставщика. А там, получается, в этом считается дважды. То есть, получается, нужно удалить просто, да, вот две операции, чтобы они корректно считались, правильно? Да, слушай. Да, верно все понимаю? Да, потому что на, ну, на 12500 увеличивает расходов, что не является правдой. Так, это мы сделали. Вот Маклана, mm. а ну, это возврат тоже... Подожди, подожди. А, тебе такое же нужно. Ага, понял. Разведы поставщика. И нужно еще оплата поставщику. Получается, Мактан этот нужно будет удалить. А приход товар, товар на склад этого не было. Он был, но на одну сумму мы ее дважды оплатили. А, то есть оплатили один раз, все, у вас перед поставщиком нет задолженности, получается. Подождите, подождите, вот она. Вот она, получается. Оплата поставщику 8,800, оплата поставщику 8,800, возврат от поставщика 8,800. Вот, видишь, оплачивали по одному и тому же счету. Вот. То есть получается, вот надо просто две операции удалить, правильно? ну да Все диском так хорошо. это все есть здесь. теперь смотрим план факт получается что покупка расходников ну что-то я 2000 планировал эту а 26 получилось угу. Ну, в следующих месяцах же будет меньше так что ну как бы ничего страшного бабла подкосил там ну как бы запасики увеличил ничего такого нет в этом Плюс содержание клиники все равно там тоже чуть-чуть выбился но как бы в следующих ну ну зато у тебя запасики какие то есть как бы тоже неплохо самое хорошее что комиссия по эквайрингу планировала 62 тысячи, а у тебя всего лишь 26. Да, да, мы, ну, как бы здесь я не знаю, насколько это. Ну, мы, короче, поставили на ресепшен объявление о том, то, что при оплате занал пять процентов мы, короче, даем скидки. Mm -hmm непонятно кто, как бы, кто кого нагрел как говорится. Хотя, что там... ты так много даешь, что у тебя аквариум 2,5% максимум. не это снятие еще. А, -а, а, я понял. То есть там то на то и выходит, и получается, что клиенты довольны тоже. Ну, типа, опа, пятерку пятерку можно получить. Я ну, понял. Нормальная история, и у нас наличка есть, не на то чтобы оплачивать здесь наличные трассы. Вот. Поэтому комиссии эквиваленга меньше, да, то есть ну, за счет этого там могла бы выручка быть больше. Ну да. Вот. То есть, поэтому пока непонятно, что, как, как это посчитать. Так, дальше. Здесь 0, прочие расходы на рекламу э -э чуть выбились, там, потому что, ну, возникли какие расходы. Ну, ничего страшного, эти там 000, это вот как раз то, что на трафик недорасходовано. А зато здесь тюк для тюки интернет расходы на сервисы тоже больше опять же. знаем ну и как бы ладно uh -huh. так это сейчас мы поставим это меньше соответственно, услуги банка меньше вот видишь комиссия за выдачу меньше uh -huh. транспортные расходы в тютельку. ну вот осталось только вот сделать э -э осталось только сделать вот, вот эти вот простые. налоги на фото и высоко ну, примерно 60 тысяч здесь, ну, я знаю, да, uh -huh. а вот по фото не Фак. знаю. А факт, зачем ты сделал 60 -то? А, блин, да, сорян. да, ну вот, ну вот, соответственно, и получается результат здесь, ну, тут заработная плата не вся выплачена еще. Uh -huh. Да, то есть надо смотреть. Получается, как бы он предварительно 1 264, но если мы зайдем в ЗП сюда, в ЗП февраля, да, то <связыч> есть что мы здесь видим? Так, вот здесь вот интересная переплата, почему-то прошла. потому что это твоя жена, ты больше бабок закинул, никто ни слова тебе не скажет. <связыч> <связыч> да, скорее всего. Ну а с Анастасией непонятно, что ты там косаришку ей лишний mm -hmm. ну давай отведемся вот где 52 начала сколько там еще нужно будет выплатить А, ну хотя и с минусами да тоже нужно будет выплатить еще 293 тысячи. 293 ну-ка зайди в план факт то есть миллион двести шестьдесят четыре минус 293 000 и минус 60 тысяч да там на налоги ну смотри подожди я вот здесь посмотрел по прибыли no. вот, а чем отличается вот здесь вот здесь ничем вот она здесь стоит так no. на прибыль налоги с планирования общие затраты с планирования вот что что такое ну no, это ты в бюджет забивал данные видимо ты, ну БДЖТ не запланировал нормально или ты все выплатила туда никто ничего не убрал оттуда? А я бы ты не планировал вообще. То есть, мне получается, сейчас надо что сюда, в БДЖТ внести кого? Налоги. Что? Ну, получается, смотри, вот я вот так думал, да, назад так отматывая. То есть, но. смотри, если у меня, допустим, были поступления препаратов, к примеру, да, но я за них не заплатил, ну, допустим, но. то какая разница? Потому что у меня же себестоимость учитывается при оказании процедуры. Да. Ну, Платил я за нее, не заплатил, я же ее в прибыль все равно не считаю. Но она там и не берется. Туда берется общие расходы, налоги и зарплата с планированной зарплаты У нас же там сейчас с тобой четко. Да, нас... Совершенно верно. Потому что здесь вот они считаются в себестоимости. Ну да, да. То, что ты на склад взял, молодец, она потом у тебя потратится. А мы то, что потратилось прямо на процедуру, мы делаем в себестоимость. Угу, угу. Хорошо. Хорошо, это первое. Получается, у меня только остается налог. Который нужно посчитать, налог на фото. и на фото. Да, да, да. И у меня остается невыплаченное ЗП. Да. И все. И, ну, какие еще там? Я не знаю, если там аренда, но она отпадает, потому что она оплачена. Да. А, а интернет, возможно, да. То есть, вот я. Ну, там мелочи, но это Я хочу сейчас все просто подсчитать, подбить, да, то есть, что нужно в бюджет внести. Интернет февраля, который мы будем оплачивать только в марте. Что еще? Ну слушай, косарей 800-900. Ну да, да, да, да. То есть да. у нас план на миллион, как бы вот он уже где-то был схвачен за жопу, но как бы немножко ускользнул, И март отличное, да. чтобы да. нам окончилось. Выполнить... Да, возник интересный разговор, который называется типа, а где бабки? Ну типа, если мы столько забрали денег красавчики, типа, mm -hmm. конечно. Ну, типа, ну, но вспомнить, куда мы их потратили, можем только ну, где-то на половину суммы. И... Ну слушай, грехи января, И грехи, вот. грехи 19-го. Да, да, да. Вот, И, они я, как, бы... о, о, о, как это называется? -то? Скажи, пожалуйста. А, мы ну, выплатили там зарплату за сентябрь. Они же не войдут, Ну, это же получается, с чистой прибыли выплачиваются, правильно же? Ну, с чистой прибыли не фиксируется в феврале, а фиксируется в сентябре. Да. Но ну, это грехи 19-го, Сергей. Конечно. Плюс ко всему, возникла мудрая мысль: типа давай-ка считать личные деньги. Ну, куда доходы расхода? Ну да, да. Конечно, ты че, блин, видишь? Не зря мы с тобой связали умные мысли, тебя посещают. Конечно, нужно считать. Типа, давай-ка теперь будем считать не только бабки компании, но еще и то, что лично забирают. Ну и получается, да, то есть нужно сюда, пусть по факту только лишь дописать, а что нужно будет дописать. Но ну, смотри, где использовать все-таки? Вот здесь план-фактом пользоваться или вот этой вот штукой, прибылью? Ну смотри, план-факт у нас такой, он как бы плавающий, да, там туда-сюда, более расширенный. Но здесь у тебя железобетон это прибыль. Угу. И вот эти налоги с планированием, общий затрат с планирования и с мотивации, вот они, как бы тебе говорят, сколько нужно ставить. Здесь у тебя с мотивации, видишь, 293 показывает все четко. По сути, 264 минус 293 должно быть. А налоги и общий затраты у тебя неправильно показывают. Если бы у тебя там было одно ну, актуализировано, мы бы как бы с тобой легко на калькуляторе посчитали чистую прибыль. Да, то есть получается, сейчас первая задача да, возникает который нужно доделать, чтобы мы уже подвели итоги, актуализировали BGT. Сейчас... Сейчас, ну давай вот так вот пока сделаем. Бля, ну жалко, конечно, что лям не продавили, но, в принципе, я думаю, по сравнению еще с Симорем. <связь> <связь> достойные, ну как бы магем, магием Сергей. <связь> <связь> ну смотри, тут еще что возникнет, да, то есть тут будет еще чуть меньше а, дивиденды, потому что зарплату Лейли а, Макс провел как дивиденды, да, там на где-то примерно тысяч то есть, соответственно, она отсюда уйдет. А он провел 60 дивиденды? А? Кого он провел 60 как дивиденды? Лейли. А, ее заработную плату? Да, но ну она как специалист работает в клинике. И, соответственно, получает свой процент. А, а почему за по а не начиталось? Ну, Макс Гу провел по ошибке их как дивиденды. То есть, ну, Лейли выдали деньги из кассы, Админ написал, выдали Лейли Палатовне. Макс написал это как дивиденд. Ну, то есть я это потом отметил, то есть, соответственно, сейчас мы это все попрали. А за какой, какой месяц? За февраль. А почему тогда у нас ЗП, где вот у нас начисляется, что ловило по минусам, то, что она забрала больше? Потому что я ему это отметил, сказал, говорит, ты это сделай, поменяй местами, одно, второе. Но. И он здесь выдал зарплату, а дивиденды списал с марта. То есть зарплату он выплатил за апрель, ой за февраль, а дивиденды списал с мартовской. Понимаешь? А, ну то есть он и как бы наперед 60 выплатил, да? Нет, не наперед. Смотри, в феврале, а, смотри а, за... в феврале было взято, там, там речь идет примерно о 60 тысячах рублей. А. Вот, в феврале было взято там в, один, в одну неделю 60 тысяч рублей с кассы. Да? Соответственно, а. это была зарплата у Лейлы, но Макс их провел как дивиденды. То есть я это от, я это заметил, когда подводил итог месяца. То есть, соответственно, а я зайди ему... А залив ЗП? Нет, тут все четко у нее, тут все выплачено, но даже с перебором выплачено. Да, почему тогда и больше на 60 тысяч выплатили? Я вот почему? Ну То есть 60... я же тебе объясняю. Смотри, еще раз, давай зайдем в ДДС. Uh -huh. Смотри, вот эти суммы, вот про которые мы сумму говорим, да, то есть mm -hmm. это 58-149. Это то, что было э, совершено, ну, там, 1 марта он сделал, да, это, но это было за февраль. А, да? ну, и все, да, он зарплату и выдал. Да, это все правильно. Но изначально он их провел, вот эту сумму, как дивиденды. А, то есть ты все поправил, ну, как бы все, это прошлое. Я поправил, но только смотри, Сейчас получается, что дивиденды, они как бы исправлены, ну, с с марта. А должны быть с февраля. А, ну, дивиденды, типа, ну, какая разница дивиденды, сколько ты забрал. Главное, сколько тебе компания заработала. Ну, конечно, конечно. Нет, но ну я имею в виду, что для меня-то это имеет значение. Ну да, да, конечно. Конечно, сколько компания заработала, естественно. No. Вот. И, соответственно, вот эта вот история сейчас здесь вся поправится и будет тут очень хорошая цифра, очень будет хорошая цифра. Да. Блин, ну кайф, слушай. Я думаю, март можем пробить или пеху. Да по любому. Ладно. Смотри, я вчера поправил немножко март, я его сделал чуть меньше. Ну на 200 тысяч рублей. Ну, для того, чтобы прямо мы конкретно в него пошли, да? И сейчас получается, что я сделал. То есть я уменьшил стоимость, ой, стоимость. Я уменьшил количество чеков у врача до 140, но поднял средний чек, да, то есть двадцатка, потому что вот мы да. здесь вышли на 21. Ну и собственно сейчас мы по факту идем 22. Нормально. А я поднял, что поднял? Нет, астетиков я вообще не менял и розницу я вообще не менял. Да, и розницу я вообще не менял. Итого у меня вышло на 3 500. Да, там было 3 изначально, а я очень чуть снизил до 3 500. Ну, типа, давай сделаем план, типа, в марте 3 500. И вот, Слушай, а почему у тебя себестоимость больше идет? Вот здесь не, не знаю пока. Пока не понял. Что. Вчера отметил тоже. Себестоимость, да, почему-то по, попала вверх. Вот это вот интересно очень. Почему? Да, по врачам, ну, по... Это... нормально. Может быть, кстати говоря, но это, конечно же, не не хотелось. Да, да, не надо при проверить все, чтобы, но как бы быть уверенным в этой всей теме. быть. Ну-ка, пару посмотрим. Смотри, смотри. Но может быть, что у меня в связи с тем, что появился старший админ, что в задаче у старшего админа зашитую зарплату стоит корректное ведение склада быть мы наконец-таки начали вести корректно склад и у нас реальная себестоимость все-таки не 20 процентов, а 37. Ну, надо в этом убедиться, как бы. Ну, сейчас просто не, просто... не в данном случае, а убедиться. Это бы просто жопся. Да. Но ну, опять же, с разницей видишь, там 50 процентов, а у нас 30. Ну, да. розница это хер с ним. Главное, вот здесь, основные бабки-то тут находятся. И вот это, конечно, очень интересно. Вот да. если даже посмотреть, допустим, давай сравним. Я это сам не смотрел, но мы сейчас глянем. Давай. Так. Ну давай с статистами. Оруджи вот Джанет второго марта на семьдесят пять тысяч. Нихило, нормально. И давай посмотрим теперь здесь. Склад аналитика Склад материалов. С первого до пятого. Наверное, это не здесь все-таки делается. Да, это здесь делается. Спорный по по Что-то и выбилось из явно, да, вот эти 74 тысячи. Семьдесят четыре это эстефил, он да, он так и стоит. Он так и стоит. О чем и четыре процедуры что вы сделали за это время? Это интересно. Давайте комментируем. А Низкомаржинальная вот эта, ну, как бы, процедура. Ну да, да, она ниже. Ну то есть мы на ней нормально зарабатываем. Но она, да, она. Получается, смотри, он один стоит 18, а процедура по нему 48. Я понял. Ну да, за счет этого вещь меньше маржинальности. Ну то есть вы много этих сделали, но зато заработали сразу нормально. Ну, да, значит, значит система работает нормально. Слуги, сейчас мы посмотрим. Ну еще, чтобы быть уверенным, у тебя в таблице есть. Склад, он какие-то конечные остатки показывает. Их надо тоже с системой перепроверить, сколько на данный момент у тебя там в деньгах ну, лежит. Так, а где случилось? И это давай в марте, ну как бы не слишком там, так сказать, радоваться результатам. А как бы добьем, ну, вот наш план, это как у нас там, к студия, э, клиника омоложений. Выходим на миллион, чтобы реально было. Ну да, да, давай. Что-то я не вижу эстефила. Что за Ну, смотри, как. Видишь, и задался вопросом. Чтобы сомнение не произошло, проведи имтаризацию. Проводили и стофила там по нулям. Почему у меня четыре штуки списаны? Вот для процедуры не было оказано. Была оказано? Ну вот смотри, вот я вот здесь смотрю, не вижу ее. Вот смотри, да, вот если даже все сотрудники, категории по услугам, категория, вот да, категория, контурная пластика, где она? Вот она. Показать. Нет ее здесь. С первого по пятое. Где она? Она может быть здесь была выполнена? Там... хрена. Почему она была списана Это только там? Я же помню, что мы же не проводили такую процедуру. ну за февраль здесь возьми. Нет, за февраль-то делали, да? А что ты ее здесь. А, вот она. Пять услуг, да, вещь феврале. Истыфил. С 1 марта июль нету. Она, хотя здесь она проходит, смотри, анализ расхода материалов. Нет, не расхода, а анализ списания товаров. То есть вот здесь вот она стоит, с 1 по 5. Сейчас мы ее найдем, что такое. Главное делать. Инстифилд. Да. Вот, начальный остаток 5. Приход 4. А, нет, вот, начальный остаток 4. Расход 4. 74 тысячи. Списание товара. 2 марта. Виталия. Списание товара. 14. Ага. Ага. Я понял, что это такое. Что это такое? Это актуализация в этом, в, в инвентаризации. А, идет... Я понял. И за счет этого некорректное списание идет. Вот, смотри, я сейчас сюда раз и зайду в инвентаризацию. Вот, попадаю в инвентаризацию. Uh -huh. И как мне сейчас с этим быть? Ну, это подпортить нам, конечно, статистику. Ну, типа, да, типа, допустить, что так, пускай будет, что ли? Нет, а они были, или это неверные остатки там были, или еще неверные что Неверные остатки, да. То есть, смотри, мы же до этого не занимались этим. Ну, а как ты можешь их списать? Потому что ну, 74 тысячи, так, -то, ну, как бы. И это. Конечно, ну, а как день. День. Ну, как-то. Списать их да? можно в феврале тогда, ну типа зайти в февральскую. Инвентаризацию и там их списать. Или там еще лучше в декабрьскую. Ну да, да. Декабрьскую, чтобы 19, 12. ой. 20, ну, 20 год у нас не был тронут. Так. Ну и вообще, что посмотреть, что списано там, мартом. ну. То, что, ну, мы сейчас актуализировали склад. Писать? Нет, не списать. Как посмотреть? Вот, посмотри. Реальный расход. И вот, теперь понятно. Ну и за счет этого получается вот такая петрушка здесь. Я понял. Ну нормуль, нормуль, что тогда? Ее надо убрать оттуда просто. Потому что мы же на самом деле не так март делаем. Ну вот, смотри, видишь, сейчас эстеты проседают у нас. Для того, чтобы общий план выдать. Но у нас сейчас вот стажируется эстетист, выходит. Девчонка сегодня вот находится. Uh -huh. То есть у меня вообще у меня план марта основной сейчас, да, то есть это два направления. То, что мы будем сейчас делать, я сейчас тебе напишу здесь в черновике, чтобы это было видно всем. Смотри, значит, у меня основные задачи марта. Это первая задача на врачей и статистов, чтобы, ну, потому что нужно их увеличивать. И второе это качественные. Ну вот такая вот история еще, понимаешь или пояснилось? Ну то, что я отдел продаж убрал, Ну да. перевел его туда, и мне вот надо за март месяц прям качественно эту историю протестировать, будет это работать у меня или нет. Потому что пока показывает, что вроде как работает, но я так не погружался еще. Ну, я понял, март, давать нормально, что. Смотри, давайте что тогда под, подобьем февраль, потому что я в этом очень заинтересован. А -а -а, тоже видно тебе, чтобы там было больше. Естественно, да. То есть поуже подвить окончательно февраль. Для этого мне нужны данные от бухгалтера по налогам, по начисленным на фото, а, на Актуализировать и какие-то мелкие расходы тоже актуализировать. И, оплату, да, и актуализировать какие-то расходы, какие возникли, но еще не были оплачены. Ну такие, как интернет, там что-то еще, там ну какие-то какие-то какие копейки. И у, -у, -у. у нас конечно, общая цифра. И она будет почти что под, под, под миллиончик, я так понимаю. Ну где-то 800-900, 850 пускай будет в среднем. Все, в марте наша задача ее пробить до миллиона. Красота. Ну так вот, чтобы ее пробить до миллиона, да, то есть ну вот здесь это все поставил. Ну а, да. Исходя из этого, что мы делаем дальше? Есть задачи, да, то есть давай вот их сейчас актуализирую. Давай. Себестоимость, по факту, наверное, Макс на последующий возник. Ничего не делал. А, нет. Я это делал. Ну, смотри, себестоимость не смотрел. Я посмотрел просто общие расходные вещи все. То есть сверил их с программой. И сейчас получается, вот у меня. То есть остается вот это. Uh -huh. а, то есть это как основная задача, которой надо заниматься сейчас. Бухгалтеру чеки в процессе. Uh -huh. Так, обучение выучить процедуры, прайс клиники и принять экзамен. Uh -huh там частично принял, частично нет. Ну нет, там, еще, Процессе идет, да. Определить правила отказ тоже не делал, занимался другим. Это не делал. Вообще убрал сейчас, пока контролера, пока на паузу его поставил. Uh -huh. Контролера контрол ну, соответственно тоже сверять ежедневно план с фактом по администраторам тоже не делал этого вот час на понедельник. Uh -huh. сейчас админ появился, сейчас она это будет делать. работа управляющего, чтобы делался четко и в срок. Ну, соответственно тоже mm -hmm. план продаж по клиентам выручки на марк вот это готово mm -hmm. так. старшего админа но ну, это можно сказать что готово, то есть стажировку она прошла сейчас вот выходит ну, процесс работы mm -hmm. это готово поставил задачи на март, все, да, то есть, ну, на март я пока задачи поставил, конечно же, не влияющие на выполнение плана, ну, то есть, влияющие, но косвенно. Она на функционал на твой влияет, короче. Функционал, да, на мой функционал влияющий, да, то есть, в основном. И буду смотреть, что как, то есть, я и план озвучил, буду смотреть, как она на нем, ну, как она двигается в эту сторону, как она вообще влияет, ну, как самостоятельность сколько то меня, будем так потом смотреть. Uh -huh. То есть, я где-то смотрю на это если все кто-то со второй половины марта будет уже давать такие задачи влияющие да. определить формат года дать регламент который есть конкретные задачи но ну, вот это вот в процессе фото вы с хэштегом забери подарок с собой вот только что сделали только-только вот Лейла заходила ругалась никто не знает что там делать вот. Ну, слушать звонки читать но ну, это я смотрю читаю сейчас с переписки uh -huh. Скрип звонка клиенту второй раз нет Ну вот пока вот так uh -huh. да и лишний пробел удалим и нумерацию сделаем чтобы мы понимали сколько дел у нас 3 uh -huh. задач выполняем 112 111 Нормально. Функционал у тебя передается на управляющем, там сейчас активно тестируешь. Да, я извини, добавил сюда, вот, смотри, то есть, ну обновил их, то есть, ага. у меня гораздо больше. Вот, соответственно статус, кто кому, кто что делает, у меня, ну вот отдал я да, то есть что я делаю. Угу. Ну, нормально, слушай. ты готова? А нет, еще не совсем готова, чуть-чуть осталось. Подведение итогов за февраль по прибыли, соответственно, тоже чуть осталось. Да. Март по доходам расходом готово. А ты сегодня успеешь февраль подбить? Если данный бухт пришлет туда, она у меня только с отпуска вышла. Поэтому ну, она же у меня работает, как называется, подрабатывает ну, на полставки. Да? Ты там поднажми, скажи, давай нам. Так, просто же поднажму обязательно. Вот, что мне это нужно сегодня закончить. Ну, я думаю, что да, что там вполне возможно, что там ближе к вечеру она это сделает. Прям сейчас я напишу. Это меня что там бы обрадовало тоже было бы вообще шикарно. Считаю, <соспешки> Так, дальше. Контент-план в Инстаграм на месяц готово. Вот сейчас у меня основная задача вот это, научить администраторов работать. Это у меня основной огонь. Основная задача, конечно, вот Марк подбить, было бы огонь. Чуть-чуть, вот чуть-чуть, чуть-чуть, прям точно цифр да. Ну вот. Что, подобьем сейчас? Подобьем, тебе данные напишу. Ну да. Смотри, здесь у меня вот какой вопрос был. Что делать с БЖТ? Понятно. Как понять долг по поставщикам? Ну, что-то там непонятно. Заходив в монитор, у тебя поставщики там написаны. Да, да, да, да. мне его сверить надо. Тут что-то что непонятная цифра какая-то. Куда нарастет? Ну, У меня нет столько долгов перед поставщиками Ну сверь поставщиков, чтобы быть уверенным. Да, сверь, сверь, сверь поставщиков. Ну. Вот столько. Прям Ну тут вот прикольно. И март неплохо уже начинается. Угу. Ну все, Коль. Тогда давай, вот, я сейчас тебе гаишные отправлю, сейчас поеду, uh -huh. и, и данные там, за сегодня пришлю, кто-то бух ответит, я попушу. Да, контрольный контрольный звоночек я тебя еще ждут, там. Uh -huh. как чего посчитаешь. Давай, хорошо. Uh -huh. Судим приятные новости, в общем. Давай, хорошо. Все, это ты береги себя, ты как бы это, я же там с тебя, мы тебя только настроили, я с тебя капусту только-только начал там зарабатывать, более-менее. Так что ты, как бы, смотри, береги себя, чтобы ты там здоровье, счастье там. Это. что, это же я же, это, у меня же есть детская мечта, я хочу же КМСом по боксу стать. Ты как бы давай там хотя бы, я не знаю, полгодика поработаем. Вот. Только... Я, кстати, замечаю, я как только начинаю нормально тренить, у меня, это, у меня дела лучше идут. Так что... Нормально все, да. А, так что не переживай. Ладно. Давай все, пока.